Вот, сегодня мы, ребята, откатываем тренажку Сделанная она в Sport, Мотор 1.6, турбина здесь Гарет 1752 Это тот, который самая маленькая на сабах ставилась вот, катушечки здесь стоят индивидуальные от Volkswagen. что еще, ресивер вот там внизу, турбина тоже с нежным расположением, как таковая, то есть все как бы нормально. Мы эту машину настраивали, но в прошлый раз у нас с мотором были проблемы, там давануло масло, ну и постоянно перегревался он, потому что радиатор, можно сказать, был тут вот стандартный стоял до этого то есть мы вжаривали там буквально даем немного газку немножко с густом проезжаем буквально немножко у нас сразу тут же перегрев там какой то чуть ли не 105 градусов становилось теперь же на ходу у нас все нормально перегрева никакого нету то есть, то есть температура где то в районе 84 градусов но на улице у нас сейчас минус 3 сегодня распредвалы здесь стандартные то есть ну как бы такое, ничего конфиг ничего такого из себя не представляющий то есть, обычный гражданский без каких-то там накруток сейчас катались у нас давление правда было всего 06 бара но ну, с управлением клапан то есть, я клапан открываем на сто процентов нас все равно 06 бара получалось и больше не поднималось, ну там 0,75 на пятой передаче иногда было иногда. Сейчас, соответственно, накрутили здесь весь день. Ну, сам актуатор по резьбе накрутили. Пришлось здесь вот у комазиста попросить ключик, так как у нас своих здесь нету с собой. И что еще у нас есть проблема? Это не работающий датчик детонации то ли ребята когда перебирали мотор забыли поставить его разъем но мы сейчас просто программно отключили иначе отскок по зажиганию у нас постоянно максимальный будет. но влезть туда сами видите просто нереально потому что тут ресивер здесь дроссель, здесь генератор я попробовал ну, туда руку сунуть Толес только вот до щупам. Дальше мне никак просто даже и не нащупать. И рукой туда ну, неудобно вообще. С этой стороны просто физически никак. Тут все мешает. Э -э ну сейчас поедем прокатимся. Попробуем уже при большем давлении. Посмотрим, опять же, какое давление будет. Если не будет хватать, то э -э накрутим еще актуатор. Э -э Но, ну, правда, ключиков у нас, к сожалению, нету. Вот. Ну если что там заскочим куда-нибудь докупим ключики. Ну а так все в общем-то нормально. До этого у нас именно давило очень сильно масло. И опять же из-за перегрева и из глушака тут прямо, ну то есть не из глушака, а все весь зад был в масляных пятнах таких. Машина мы в июле катали, не помню какого там числа, но было дело. Видео я тогда не выкладывал, потому что не было смысла, потому что с мотором были проблемы, причем э, э, мотор у нас отказал непосредственно, когда мы пробовали заезды около Nissan завода, но после какой-то, я не помню, третьего что ли там, попробы у нас просто давануло масло, выплюнуло и на этом мы все закончили. Ну, соответственно, ребята уже починили все это дело. Ну и сейчас придется от, ну, откатывать его опять заново. Так что поедем дальше, в общем, кататься. Ну, все, мы накрутили, короче. Актуатор сейчас нам на максимум сделали, но давление у нас как не менялось, так и не меняется. А, покатались. Ну, по крайней мере, сейчас настроили без датчика детонации, чтобы можно было обкатать мотор заново. Ну вот, и в дальнейшем, соответственно, поедет владелец э, к ребятам. А, кстати, по-моему, датчик детонации у нас ожил. Я там что-то руками, походу, пошарудил. даже с него данные пошли. Да ладно. Да. Ну, я когда рукой туда запихивал, ковырял, скорее всего, вот все он заработал. Ну О. вот, походу, походу датчик детонации заработал, но все равно надо смотреть, почему он не работал, опять же. Оно же просто так не будет. Сейчас, ребят, я включу в работу обратно датчик детонации. Так, так, так, так, вот он у нас. Ну да, данные бегут, вот они есть. Тогда было по нулям там 0, ну то есть 5-6 единиц квантованных. Сейчас у нас там 29, там 30, 10, то есть все нормально. Ладно, это хрен с ним. Это там потом ребята посмотрят, что и как. Наверное, скорее всего, либо не додет он, либо провода может где-то нарушены, потому что я там... Вы сами видели, что ресивер мешает, он сверху накрывает все. Я со стороны генератора туда руку засунул, но я смог только дотянуться до щупа там, да, вот, газотвода до этого. Но провода я там вот так пошарудил, короче, рукой, и судя по всему, что... Оно просто заработало. Но на у нас как нету, так и нету. То есть получается где-то там на четвертой передаче едем 0.64. Пятую включаем, где-то 0.75. Вот это максимум, что он дает. Актуатор физически у нас накручен сейчас гайками на максимум. То есть дальше его уже не затянуть в пружину клапан управления надуво работает потому что я его реально проверял то есть включаю выключаю давление либо есть либо его нету ну, но я беру, когда флагом включение выключение значит все работает то есть трубки подсоединены правильно я посмотрел то есть все правильно нам прямо тогда уж прави вставать остается только разбираться почему нету надува и там уже будет видно ну и э, впоследствии соответственно придется опять докатывать все это дело, потому что давление сейчас не, не, не то, которое мы хотели видеть в прошлый раз мы туда вдували один-два бара Ну я думаю, что наверное не стоит все-таки столько дуть во-первых турбина маловато для этих давлений, но она не выдержит просто потом впоследствии до долгой езды ну и сделаем, я думаю, что бар, наверное, там в пике, что. Ну, то есть максимально будет. Тогда более долговечно, соответственно, более ресурс у нее будет поболее. И ездить будет безопасно. Ну, в общем, я так понимаю, что на сегодня мы закончим с машиной. Ну и в дальнейшем уже докатывает, так что будет продолжение по этому автомобилю. Не забываем опять же ходить по ссылочкам под видео, те, кто на Ютубе смотрит меня, на Контакты, на Драйв там, ну, соответственно кнопочку жмем подписываться и колокольчик, как обычно, и Всем пока!